Для меня в прошлом производственника слово брак всегда означает некачественный продукт. Брак есть брак. Действительно, у этого слова имеется два значения: как совместное проживание, то есть супружество, и брак как некачественный продукт. Почему такая двойственность у этого слова? Я думаю, надо, если поискать в истории, откуда это кто это первый сказал, и тому поставить памятник. Потому что он, по сути, отразил суть происходящих процессов в семье. То, что большая часть семейных отношений действительно некачественные отношения, то есть второе значение – брак, как некачественный продукт, там больше присутствует. Поэтому семью я никогда не называю браком. Браком уже называют то, что действительно следует выбросить как бракованную деталь. Вот это вот, это уже брак. А там, где еще из этой бракованной детали можно сделать все-таки какой-то качественный продукт, я стараюсь сделать семью и называю ее семьей. Семьей, которая пока еще в процессе, как говорится, своего развития. То есть для меня однозначно брак – это некачественный продукт. И я семью браком не называю. И вам не советую к своей семье представлять вот эту приставку брак. Я бы ее убрал даже на законодательном уровне, из чиновнических всех бумаг, из ЗАГСов и так далее. Потому что, согласитесь, ведь слово имеет большой вес, энергетически имеет большой вес. И вот когда в ЗАГСе говорят, мы поздравляем вас с законным браком, понимаете, у меня сердце в обливается, с браком, да еще с законным. То есть это явно закладывается, закладывается, проблемы в эту семью. Уже одним этим выражением. Можете так не воспринимать, но для меня это имеет значение. Я вижу эту взаимосвязь. Да, это не разрушит семью, может быть, но кое-какие бракованные вещи в нее несет.